В зимний ветер, синий вечер В звездной пыли растворились фонари, стрелка сомнет, заверши поворот. До января Остается у нас Только час Последний час Последний час декабря Замри на миг Пускай летят за моря. Любовь и мир И все надежды наши Пусть будут в последний час декабря В последний час декабря В последний час декабря Двери на стеж, кофе на спех. Праздник погас, разлучил Время не обмануть Эту ночь нам не вернуть Последний час декабря Замри на миг Пускай летят за горя. Любовь и мир И все надежды наши Пусть будут сад Последний час декабря В последний час декабря В последний час декабря Декабря Замри на миг, пускай летят за моря Любовь и мир, и все надежды наши Пусть будут за однажды Последний час декабря Последний час декабря Последний час декабря Jingle bells, jingle bells, oh.